План для кого-то другого то Он сам наполнит тебе в нужный момент Ты не перестанешь бояться То это сомнительная зона комфорта Всем привет! В этом видео я расскажу вам Как выйти из зоны комфорта многие говорят, что для того, чтобы начать жить, нужно выйти из зоны комфорта а часто ли мы это делаем и что же вообще все-таки нужно сделать, чтобы понять, что ты вышел из зоны комфорта первое, нужно быть честным с самим собой то есть прям сесть и расписать что тебе нужно сделать для того чтобы выйти из зоны комфорта дела должны быть сложными для тебя поэтому это и называется выйти из зоны комфорта потому что дела некомфортны в общем сядь и распиши что же ты хочешь сделать, чтобы выйти из зоны комфорта и представь что это нужно сделать кому то другому то есть абстрагируйся от самого себя перестань себя жалеть делать себе поплашки. Представь, что ты пишешь план для кого-то другого, например, для своего друга, у которого очень похожая жизнь на твою. Также напиши, когда и где ты собираешься это сделать. Это в первую очередь нужно не для тебя, а для твоего мозга, потому что чем больше мозг знает, тем больше вероятность того, что он сам напомнит тебе в нужный момент, то неплохо было бы сделать тот список дел, которые ты себе наметил, и для этого и сейчас самый подходящий момент напиши а, также напротив каждого своего дела почему именно это дело ты хочешь сделать То есть, заклини в глубь своей души пойми для чего это тебе нужно может быть ты мечтаешь об этом с самого детства может быть это важно для тебя по каким-то другим причинам в общем прислушайся к своим желаниям подумай для чего же все таки на самом деле ты это делаешь и действительно ли это для тебя важно если ты об этом подумаешь что Опять же таки, велика вероятность того, что ты обязательно воплотишь свой список дел в реальность. Самый главный пункт, который всегда и везде говорят, это, конечно же, делать. Делать, делать, делать. Обязательно делать, потому что пока ты не пересилишь себя энное количество раз, ты не перестанешь бояться, не научишься чему-то ты так и будешь отмазываться и чувствовать себя плохо в самый ответственный момент в общем пересиль себя делай даже когда страшно даже когда плохо даже когда не хочется продолжай делать и в какой-то момент это тебе воздастся обязательно заведи для себя доску почеты или трекер привычек или дневник успеха это позволит тебе не сдаваться в самые тяжелые для тебя дни просто когда тебе будет максимально тяжело что-то начать делать посмотри на свои уже сделанные достижения и возможно это тебя замотивирует и напоследок хочу сказать что нет ничего плохого жить в зоне комфорта главное насколько широка твоя зона комфорта и если ты целыми днями сидишь в квартире то это сомнительная зона комфорта. Если ты постоянно двигаешься, постоянно общаешься с новыми людьми, для тебя это уже привычное дело, то довольно-таки хорошая зона комфорта, и можно продолжать в ней жить и развиваться. Но если ты устал от того, что происходит вокруг, здесь и сейчас, то старайся, выходи. За пределы развивайся, улучшай свое здоровье, работай над своим питанием, над своим телом, над, своей, над собой, над самосовершенствованием. В общем, стремись к тому, чтобы становиться лучше. И это и есть выход за пределы зоны комфорта.